Всем привет на связи мистер офисер мы продолжаем играть в игру кори and view of the wisps собственно дошли мы с вами до момента мельницы почти дошли сегодня дойдем до тихой мельницы а так мы сейчас уже находимся в роднике учили, мы получается в прошлый раз с вами новое умение мы теперь как спайдер-мен прям цепляемся за все различные лянчики и мы крутышки, мы крутышки. Так вот сделаем. Все. Фу. Что ж, поехали в мельницу. Так, а тут нас уже караулит наш знакомый друг Ток. Путешественник в роднике делать нечего. Из-за этих колес меня уже мутит. Не потеряй. Я здесь в прошлый раз. Компас ни за что не стал бы тут засиживаться. Может, поищешь его? Он, кажется, был вон за той дверью. Был за той дверью. Компас ему надо, да? Вот он. Хм. Интересно, как мы его вообще заберем. Утерянный компас. Новое побочное задание. Найдите компас тока. Бля, так он вообще в другом месте. <смех> а, жестко жестко жестко то есть тебе потом его надо сюда принести да да интересно твое задание останется если мы его не будем пока проходить я надеюсь да потому что наверное тут вода пропадет и ну, я просто на это надеюсь так, а тут... Эм... Что? Что? Простите. Какого хрена нас отсюда отправило сюда? Это что за... Я думал, мы в мельницу входим. Алло. Какого фига? Какого фига тут происходит, А? Так, ну тут нам, смотрите, не разрешает ходить никуда. Кроме как вот этого ме места летели телетеста. А, я так полагаю, сейчас я этот механизм запущу. Так ведь? Получается так ведь. А, тут ничего потайного да совершенно ничего а все-таки есть потайное что-то со да? Странный выступ такой был я думаю ой -ой, ой, ой что же такое а, как нам туда попасть а, по-любому что-то там рушить придется, да? да блин, это чё за нафиг? Постоянно вода какая-нибудь. Издеваетесь. Вроде труха, но нифига не труха. Пока. Вообще пофигу. Ой-ой-ой. Все, не надо стрелять. Я сначала подумал, что своей стрельбой куда эту штуку забросить, но нет. Лямба нам для других целей нужен. Ай, -яй -яй. блин, я его еще и ушатал. Я просто ушатун. Я ж себе хуже сделал. Так. Хотя. Да, походу хуже я себе сделал, реально. Так, где у нас тут? имба-способность с хилом спасибо еще за хил так ну и все да забираем этот прекрасный сбор жизни у получили в друга. с него можете получать из врагов больше сфер жизни вот так вот больше хипешки у нас теперь будет да? Че-то все остановилось прости Блин, просто вот эта фигня можно долбить Так, чё это мы, куда это мы пришли? Какой-то другой место, да? Давайте пока побегаем еще. А, стоям Мы ж тут были. Не понял я прикола. То есть мы вышли обратно. Получается так. Интересно. Хорошо, как мы попадем обратно вверх? Нужно по новой заходить, что ли? Непонятно мне. да это время запустилась пришли сверху сейчас мы можем вот давно так спандермен мы о блин а как там то это все Там есть энергия. Так, ну ладно, что, будем тут благоухающий ходить, родить. Я не представляю, что тут можем делать. Спасибо за руду. А зачем это? Так, ну допустим. Ну, допустим, я не понимаю, что за хрень происходит? Это типа типа да, но типа нет. Так, хорошо, это мы сюда пришли. Дальше мы сюда попали. Сейчас получается нам нужно. чтоб нас. Да, Макарёк. макарек. Подожди, я тут все поломал. Давай, иди, лети, лети. За облака меня с собой. Окей, okay, я здесь оказался. Дальше. Mm. Не понимаю, зачем мне сюда входить? Туда я уже не попаду, да? Просто так. Так, где я очутился? Я очутился возле мельницы. Пошли, да? Могу ли я потом сюда попасть? Очень странно все это дело. Так, давай, с поговорим. Ты тоже исследуешь мир? И я, и я. Точнее, скоро начну. Я пришла в родник, чтобы отправиться в путешествие, но пока что дела идут скверно. Мне нужны вещи, инструменты, еда. Что-нибудь, в чем все это можно унести. Приключение это трудно. Ну не знаю насчет трудно. Давайте все-таки пробовать... Пока эта хрень не крутится, ничего хорошего не будет, да? Епонский городовой. А, то есть по вате, да? Да, у меня же еще урона меньше, правда. Да. Тут было весело. Уху ай-яй так падаем вниз забираем и пешку и типа по можно сюда войти но нельзя и Так, а тут мы что можем увидеть? Ну, допустим, вот так сделаем и автолаушка, да? А вы достали, я вас обычно фигне буду дамажить тогда. А вот тебя вот стоит уже этой хернию помочить. Пошла ты! Собаки, а? Устроили мне ловушку они. О, привет. Это старая мельница, настоящий лабиринт. Но мешкать нельзя, будь впереди не близкий. Я хочу обрести знания, а ты починишь мельницу. И найди подругу, да? Удачи тебе. Не будем терять времени. Отлично. Тут... Все тебя молотят, а ты наконец-то убежал. О, спасибо за открытые. Двери сегодняшние. Они мне пригодятся. День открытых дверей. Так, ладно, тут бесполезно что-то творить. Оп. Так, тут у нас долбежка, да. Там снизу тоже, типа, долбяшка. Ух. Тихо. Есть тайничочек. Иху. Так, а тут есть вот... Да, чтоб тебя... Называется, когда не то нажал... и Первый театр... Что за нафиг? Ну я понял, это мы сейчас теперь... Пушки у нас... Не работают, мы теперь якобы... Можем здесь, да, очутиться. Окей. Но ну и тут надо нам подхилиться. Не знаю, зачем это все делано. Так. А, тут мы можем пройти вниз. Чем? Тут нас прокрутит эта система. Ай! Хорошо! Хорошо! А зачем мы сюда пришли? Не, ну тут нам, скорее всего, не дадут пройти, да? Поэтому обратно вроде как, да? Зогадки, да? Вообще пофигу. Туда вот как-то надо пробраться, там закрыто, понимаешь ли. Вот что тут? Ничего. Просто не дает пройти, все. дают пройти а. ну допустим опять мы покрутили, да? а, ну отлично наконец-то Наконец-то этот ход нам поддался. Просто на рандоме. О, вообще рандом ики рандом. Так. Йок, макарек. Да, очутились мы здесь Хорошо Здесь мы что можем взять? Я не знаю, что мы можем взять, но Давайте пробовать Смотреть, что мы тут Помогем Да иди ты Ой-ой-ой Так как бы нас тут не это и хп-шечки ну да тут ничего нету интересного М -м -м. Вот это гадость. Так. А дверка отворилась и нас ждет. И... Вот это как все собрать. Руда и... опыт. Мы вообще можем куда-нибудь, типа, это так. Затарится. О, да. Все прячет от нас. Железная игла. Вы нашли новый предмет для задания. Если положить эту иглу в воду, она укажет на север. Мне легко ориентироваться на местность. О, -о, О, утерянный компас. Отлично. А так и не скажешь, что здесь это могло быть. Вообще не скажешь. Так. Не, погодите. Мы успеем выбраться. Ух -мо, этот кристальчик, ты смотрите какой, самый самый мощный. Я бегу, бегу, бегу. Вот как тут можно было, да? огромный сосуд с духовным светом за духовный свет можно выменить у знакомых всевозможные предметы и улучшения но прекрасно этот мы забрали теперь нужно буду постараться забрать и мы прям вообще чемпиньоны будем Что ты нам скажешь тоже исследуешь мир А, она ну это все было ну, по крайней мере, я это помню, что это было. Так, ну что, есть э -э, вариант... у нас с вами. Вариант погибать. Вариант не погибать тоже есть. Так, пробуем эту руду забрать. Ай-яй-яй. Ну, рисует, что где-то здесь якобы. А Что-то я ее тут. не вижу а прикольно спрятали четыре руды прикольно прикольно согласен ой тут прямо это эм, а я так вообще смогу подняться я думаю смогу а идея должен мочь ждем ждем ждем дырочку вот она ух ты ж елки зеленые Ой, больно то как Все, пилились и валим отсюда ты же хотел там что-то, дружище вот, держи мой компас наконец-то я у тебя в долгу вот, держи больше не в долгу Хе -хе. оп горликова руда, еще одна спасибо, братан теряны компас верните току выполнено задание в общем-то у нас что очень и очень круто было бы конечно круто еще сюда попасть но я даже не знаю фу какая же эта мельница зараза сложная просто капец какой -то. Так, куда теперь нам нужно попасть, чтобы попасть туда, куда нужно. Спрашивается, да? Походу выше надо лезть. Тут еще всякие приколёхи. Ужас, ужас, ужас. дать пробовать. Поднять палыш. Совсем никто не атакует. Странная фигня. И да. Совсем странная фигня. Ай. Стоямба. Сейчас мы его раздамажим. Пока так, на этих крутится, словехи мутится. Ух ты ж елки зеленые, интересно а очень интересно и куда это нас все это дело приведет к руде, да? А -а -а. так, все, мы прям прошки горликова руда, прекрасно и тут еще и супер-пупер испытания, да? на времечко больше ничего тут нет? кучи? Куча ничего нету да? Я прям непобедимый какой-то Вообще непобедимый Так, вопрос Как нам туда Как нам туда подобраться Эх. не дотягиваясь так отсюда надо пробовать да что за нафиг Что за нафиг? Ура! Я смог это сделать. Ну, все самое интересное мы забрали. И правильнее, наверное, будет вернуться вот сюда вниз. Да, <смех> <смех> не, неправильно это будет. Ладно, давайте куда-нибудь да... вернемся или не вернемся. В общем, сохранились мы. Что ж, давайте продолжим уже разгадывать загадки с этой мельницей в следующий раз. А на сегодня мы закончим. С вами был офис Всем огромное спасибо за внимание. И всем пока-пока-пока.